Приветствую вас дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и я Владимир. Сегодня воскресенье и сегодня у нас очередной воскресный конкурс. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. Конкурс у меня будет совместный, совместный с каналом Yes Shop Russia. Очень интересный канал, посмотрел, ознакомился с ним и вам советую. Подписаться на канал, ознакомиться и посмотреть ролики. Переходите, смотрите очень много полезных видео. В основном электроника, пауэрбанки, мыши, камеры, колонки. Очень-очень много всего интересного. И еще автор этого канала проводит интересные конкурсы. Так что подписывайтесь на канал и смотрите новые ролики на этом канале. Что же с конкурсом? Сегодня будет конкурс совместный и... Приз сегодняшнего конкурса будет 10 долларов. 10 долларов за 3 простых действия. Как всегда, первое действие это заполнить вот такую вот Google форму. Заполняете Google форму, вносите свои данные, после этого что делаете? Подписывайтесь на канал YesShopRussia. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, Китай стал ближе. И делаете репост этого видео в контакте и все и ровно через неделю мы узнаем имя победителя с помощью сайта рандома и вручим победителю 10 долларов на любой его предложенный способ то есть в обмане киви, счет телефона в общем без разницы какой счет предложит на тот счет мы переведем 10 долларов так что заходите на канал yes shop Russia, знакомьтесь с каналом Подписывайтесь на канал, смотрите интересные ролики, участвуйте в конкурсах. И ровно через неделю мы узнаем победителя конкурса и узнаем, кто получит 10 долларов. А на сегодня все. Всем пока и до следующих видео.